новостях Была со кур всего доброго звезда. Да, сейчас я здравствуйте мои дорогие телезрители и вы на канале ялта шмалта и с вами я мария глупышкина коротко о новостях в нашем городе запустили фонтаны в связи с хорошей теплой погодой. Завтра ожидаются дожди кратковременные, 17 градусов. Так что одевайте курточки и запасайтесь зонтами. Обратите внимание на экран. У нас работают фонтаны. Да, да, да. Люди гуляют. Едят мороженое и прекрасно себя чувствуют. Также посмотрите набережную. Какая красивая у нас набережная. На набережной поселились животные. Конь, зебра и еще какое-то непонятное животное. Но на данный момент они отсутствуют. Посмотрите, как они выглядят. Животные домогаются до людей и вымогают у них деньги. Да, ни в коем случае не фотографируйтесь с ними. Это крайне-крайне опасно. Будьте бдительны, дорогие граждане. Также, о, коротко о валюте. Курс доллара и евро по отношению к рублю крайне высок. Это вгоняет меня в крайнюю-крайнюю грусть и печаль. Также, мои дорогие, обратите внимание, какое у нас прекрасное, чистое море. Красота, горы и вода. Плавают чайки и уточки. Не кормите уточек хлебом, это очень для них вредно. Лучше купите им зерна. И, дорогие мои гости Ялты и жители Ялты, пожалуйста, в связи с ситуацией коронавируса в мире надевайте в общественных местах маски. Не распространяйте инфекцию. Главная новость дня. Сегодня задержали мошенника Василия. Он представлялся сотрудником полиции ДПС, старшим лейтенантом. Останавливал автомобили и вылагал деньги. Давайте послушаем нашего корреспондента Елену. Она берет интервью у очевидцев. Елена, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, мои дорогие телезрители. И с вами я, Елена Прокорина. Сегодня я хочу взять интервью у жертвы-мошенника Василия. Это ужасная вопиющая несправедливость, он вымогал деньги <coughs> у проезжающих людей. <coughs> Давайте послушаем, что нам скажет очевидец и жертва этого происшествия. Итак, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Марк. Мне 45 лет. Я не замужем, жду мужчину, люблю вас, мужчинки. Итак, что же мне рассказать вам про Василия? Еду я такая, значит, рулю, рулю. у меня, если что, свой автомобиль. Так вот, рулю я. Останавливает меня гаишник Василий. Я еще думаю, какой-то странный гаишник. Как-то он выглядит странно. Но ничего. Думаю, вечер обещает быть тонным Мужчина симпатичный, привлекательный. Я думаю, нет, да. Так вот, останавливает он меня и говорит, у вас не горит стопак. У вас нет аптечки. У вас нет огнетушителя. Грязное стекло. Номер замазан. И давай, давай, давай не предъявлять. Мне представлять. Я немного на него обиделась. Ну, не сильно расстроилась. Показала им права. Естественно, вложила в права презент. А Василий взял презент. У мне штраф. Ну, а меня очень обидела то, что Ауэ. он отказался со мной ужинать. Спасибо. И вот, и Спасибо. Спасибо за интервью. Я теперь вот. стою вот с Кстати, меня И слышали сами. Mm -hmm. так вот, вот такие вот у нас дела происходят в городе него, показания. Но ничего Спасибо. страшного. Если наша полиция. Дозбережет, да, накажет, и спасает. И спасает патрули постоянно по ходят. Так что, что дорогие больше, гости и женщина. жители Ялты, Сладь можете женщина, спать спокойно. Особенно. С вами была Елена. Фраг. Дайте мне сказать, готова говорить. Что С вами была летите, со Елена Прокурина. Всего доброго. Да, сейчас я. У меня еще никогда в жизни не брали интервью. Так повторюсь. Мне 45 лет. Я не замужем. Мужчинка жду тебя. Спасибо. Всего доброго. Здание уже. Елена, проковрено. Я Марго. Итак, Елена, спасибо, дорогая. Также один из очевидцев предоставил нам видеозапись непосредственного васного вымогательства денег. Давайте посмотрим. Как Василий это все проворачивал. Стой! Стой, я сказал, стой. Гражданочка, окошечко опускаем. Опускаем окошечко. Старший лейтенант полиции Василий Гогушкин. Подъявите документики, пожалуйста, гражданочка. Ага. Так. Угу. Маргарита шито-крыто. А, гражданочка Маргарита, дорогая моя, почему скорость превышаем? Почему нарушаем? А? Торопимся, все торопимся. Я всегда тороплюсь, я вот вообще голодный стою. Есть хочу, гражданочка, непорядок. Левый габарит. Он смотрю еще и не горит. Нарушаете, гражданочка, надо, надо исправляться. Что будем с вами делать? Штраф выпишу. Пройдемте машину со мной, гражданочка. Нет, не пройдемте. тебе бурлет, гражданочка, намек, голодный Вася. Вася. Ну, давай договоримся. Маргарита шитокрыта. Ты посмотри. Давай. Что документы еще раз гляну? Ну давай гляну. Что там у тебя с документами? Так. Маргарита шеет открыто а, Маргарита Я смотрю все хорошо Гражданочка, не нарушайте больше Это у Васи жинка, Тоже голодная женька Спасибо моя дорогая Все гражданочка, у вас все в порядке Можете ехать Поднимайте окошечко все. Езжайте, езжайте, все Люська, Люська Мы Сегодня гуляем, Люська Расстреклюсь к пазалу <смех> Че там он тут еще видит? Спасибо Как вам это видео? По моему мнению, это просто ужасно. Итак, мои дорогие зрители, на сегодня это были все новости Ялты. Надеюсь, что вы будете теперь спать спокойно. И будьте бдительны, мои дорогие. До свидания, до следующих встреч. Встретимся с вами завтра в это же Vrame.